Но прежде чем выступить, я хотел уточнить справку. Представитель города, власти есть здесь? Вы Нет, здесь? они пришли и ушли. Ушли, да. Вот никого из власти не присутствует. Нет. Депутат есть народного Хурала. Это, два, это, даже два. Это законодательство. Три, да, три. Хорошо. Возьмите сюда. Три, три, три депутата. Первый вопрос... По первому вопросу о Конституции я хочу сказать несколькими словами поэта Замбузамбаева о законе. Закон, по которому едут учиться дети степные в родную столицу. Закон, по которому все равны дружбе. В согласии живут они. Это мое заключение по первому вопросу, по Конституции. Вопрос о государственности не может быть спорным и неразрешимым. Это несложно. Тем более, многие республики вели и в Конституции, часть вторая, статья 5 записана «Республики» в скобках Поэтому я поддерживаю этот проект, читаю, призываю и всех остальных. По второму вопросу, что я хочу сказать. Сегодня наша республика в тяжелегном положении. Но это сегодня. А что ожидает нас в будущем это написано хорошо и в статье Современной Калмыкии, что будущее, это будущее, тяжелейшее. И поэтому не случайно сегодняшний съезд, уважаемые делегаты и присутствующие, поставлен вопрос ребром: быть или не быть республики Калмыкия. Если экономика не будет подниматься не будет подниматься на месте, республики не быть. Вы извините меня. Не быть. Поэтому сегодня вот этот съезд, как сказал Ленин, выпуская газету, из искры возгорится пламя. <плес> так вот это сегодня и съезд как раз и позволяет. Сегодня по счету я знаю третий съезд. На втором съезде я выступал. Он проходил, вы знаете, у мемориала. Да. Когда не давали места, перегоняли. Но смелые депутаты, активисты, я должен сказать, правильно поступили. И сегодня я, когда пришел, не думал, что столько будет в зале. А сегодня полный зал. И подходит, подходит Я призываю вас. Не буду рассказывать об этих о страстях трудностях республики, они уже сказаны, как в экономическом, как в социалистическом, и политическом, и социальном, они уже выступали, в законодательном, большие грехи. Но я хочу сказать, если этот актив будет увеличиваться, а призывает и молодежь, естественно, сдвинется с места судьба Калмыкии в лучшую сторону. Обязательно сдвинется. Как бы, как бы вы не хотели. Нравится кому-то. Не нравится. А это будет. Потому что новая, развивающаяся цивилизация, государство в обществе в целом, она двигает сознание людей вперед. И мы не будем, будем воспрепятся. Никто из нас. Будут все равно. Люди, активисты на подобие вас присутствующих и будут дальше. Я поэтому считаю вопрос о второй о социально-экономическом положении республики все же он правильно поставлен и он я должен будет продвигаться. А вас я всех призываю быть бдительными, принципиальными, требовательными и не бойтесь ни перед кем. Да, некоторые могут испугаться, но я вас призываю. Будьте смелыми, знайте, будущее ваше, ваших детей, ваших внуков, правнуков ваших, будет зависеть от нас. Я часто думаю, а что мне я сегодня представляю, я ничего проживу, а что мои правнуки, как быть, а как ваши дети, вы должны подумать, и я проживаю. Следующий съезд, следующее мероприятие вы должны каждый с собой прийти, два-три человека делегата, и знать. А почему я задал вопрос власти? Я хотел обратить власти. О том, чтобы власть должна принимать И недавно в статье последней, Элистин Курьер, я как раз написал, что власть должна повернуться к общественным организациям. Именно выборы органы должны согласовать. И не важно, какой он позиции. А главное, чтобы он знающий, понимающий юридический экономик и защищал интересы Но не быть антинародным. Поэтому я еще раз призываю. Спасибо вам. А вот ближайший пункт, ближайшая дата, завтра 30 число. Знаете, Политическая партия «Единая Россия» пошла на такой путь. праймериз какой-то придумали. Теперь предварится голосование в списке. И что говорить? Завтра по спискам будут голосовать. 13, 19 делегатов в включили. Что там? Там нет экономиста, нет юриста. А все спортсмены, танцоры, медики, что это ж возможно. А вот какой можно политики вести на завод? А вот какой? Я поэтому призываю. Пойдите, голосуйте. Но не стесняйтесь. Потому и на выборы дальше приходите. Ваше молчание помогает тем антинародным властям быть у власти. Еще раз. Спасибо вам! Я надеюсь, что в следующем времени мы снова с вами встретимся, но уже в лучшем положении, так как требует наш народ. Спасибо вам за внимание! Спасибо. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше